Хотите узнать, почему женщины жалуются, что им не хватает внимания? Почему мужчины считают, что она ни во что его не ставит? Все очень просто. Есть законы коммуникации. И они состоят не из двух актов, как часто нам пытаются это донести в учебниках. Есть передатчик. Я что-то тебе говорю. Есть приемник который слышит то, что нам сказали. Но вот такой простой схемы, раз, два, мало. Есть еще третья часть. Она, конечно, не секретная. Но эта третья часть, когда так называемый приемник, извините, мы так уже назвали, дает понять передатчику, что он принял информацию. И тогда все становится на свои места. Привет. Привет. То есть, смотрите. Я сказал тебе привет. Ты принял эту информацию. И показал мне, что ты эту информацию принял и понял. Бывают случаи совсем другие. Привет, как дела? Согласитесь, вот она, немая пауза, после которой, ну, что ты молчишь? Почему ты на меня не реагируешь? Помните эти претензии, которые предъявляются, то, собственно говоря. Да, я понимаю, что вы, наверное, заняты. Я понимаю, что кто его знает, как тут реагировать и прочее, прочее. Реагировать можно очень простым способом. Помните расхожую фразу? Понял, принял. Да, услышал. Иногда это можно э, просто в виде невербальных жестов или э, каких-то помощников. Как у тебя дела? «Угу». То есть человек принял информацию. И как то отреагировал? В данном случае было несоответствие. То есть, как у тебя дела? Угу. И тогда у человека, который спросил, как дела, провал, потому что он не понял ситуации. Угу. И здесь тоже двоякой момент. Можем оставить все как есть и пойти думать, что я такого сделал этому человеку. А можно просто спросить или сказать. Я не понял твой ответ. Что-то случилось, если ты так считаешь. А если ты считаешь как-то по-другому. Я не понял твой ответ. Ты не хочешь со мной говорить? То есть мы здесь можем сказать и предложить варианты ответа любые. Можем не предлагать. Я не понял твой ответ. Это тоже форма передачи. Итак, наша речь... И наша коммуникация состоит не из двух частей, понял, принял, а состоит из трех частей. А передатчик передает, а слушатель воспринимает и дает обратную связь передатчику. В данном случае передатчик и слушатель это люди. И когда мы разговариваем... Как-то так? Ты шапку надел? Да. Я тебе не верю. Скажи, шапку ты надел? А, и шапку надел? Мы получили ответ да. А дальше? Я же тебе сказала, одел ты шапку или нет? И тогда получается пресловутое. Я ему сто раз сказал, он меня не слышит. А слышите ли вы то, что вам говорят? В данном случае один дает связь, второй дает подтверждение связи, и в данном случае они уже меняются местами. Я точно так же приемник должен воспринимать обратную связь от слушателя. То есть, мне она должна быть важна. А если... Привет, как дела? Хорошо, а я уже куда-то ушел. Получилась история какая? Да какая мне разница, как у тебя дела? Я просто формально спросила, и все. Какая мне разница, одел ты шапку или нет? Я тебе просто сказала пять раз, чтобы ты надел шапку. А здесь речь идет о взаимном уважении, о взаимном понимании друг друга, то, с чего мы начали. Когда этого нет, шапка – это, конечно, мелочи. Но когда я не слышу своего близкого человека, у меня с ним конфликты и проблемы. А я не слышу начальника, у меня с ним конфликты и проблемы. Мой начальник не слышит меня. Аналогичная ситуация. И естественно, то же самое происходит с клиентами. И вообще вот эта трехфазная передача, это как раз таки взята из технологий продаж. То есть это то, чем учат менеджеров по продажам. Когда они должны не просто сказать, но и получить обратную связь от человека. И знаете, я пробовала. У нас это некое врожденное качество. Мы действительно хотим получать и отдавать. Вот именно в этом моменте у нас и работает наше внимание. Хотите, чтобы ваш близкий человек перестал жаловаться, что вы не отвечаете ему взаимностью, не уделяете внимания? Просто на его слова кивните, и дело пойдет на лад. Можно, конечно, сделать что-то большее, но попробуйте слышать тех людей, с которыми вы есть. Реагируйте на них. Милые, поехали сегодня в лес? А давай мы сделаем ремонт. А мы сейчас куда с тобой едем? Если в вашей семье так, попробуйте спросить. Милый, ты меня слышишь? Оказывайте внимание своим, дорогим и близким. Это на самом деле просто.